Слушай, Мурзик, ты взрослый кот, а? Мурзахмет! Ты же понимаешь, почему тебя постоянно выгоняют? Ты что ходишь, орёшь, а? Кого ты ищешь? О. О. О. Ну, батюшки картина маслом, ну конечно, ну конечно, ну конечно. Март закончился. Ой. Иди, родной, я а? не надо туда. О. Вот так вот я за ним гоняюсь. Давай, все, выходи на улицу. Он метит сам, главное ходит. Иначе я тебя отрежу.